Друзья, всем привет! С вами группа компании TSS и сегодня у нас на обзоре станок для гибкие арматуры TSS GW42R. Данный автоматический станок предназначен для холодной гибки арматурной стали. На станке установлен электрический двигатель мощностью 3 кВт. Максимальный диаметр арматуры, который можно сгибать на данном станке, составляет 40 мм, а минимальный 6 мм. Станок подключается к сети 380 Вольт. Скорость вращения рабочего диска составляет 12 оборотов в минуту. Вес данного станка 285 кг, гарантия 12 месяцев. В комплекте с данным станком идет педаль для работы в автоматическом режиме, гибочные приспособления, узор и, конечно же, гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Рассмотрим устройство станка. Прочная стальная рама, рабочий стол, ролики подачи арматуры, две регулируемые рейки, рабочий диск и два штифта для установки угла гиба. Монтажные проушины для транспортировки станка, защитная крышка рабочего диска, под которой находится два концевых выключателя и маслозаливная горловина для редуктора. Панель управления состоит из четырех кнопок. Кнопка аварийной остановки, переключатель ручного и автоматического режима, запуск гиба по часовой и против часовой стрелки. В нижней части стенка расположена розетка для подключения педали управления и провод питания. К раме надежно закреплены 4 металлические колеса для удобства перемещения станка по площадке, где им пользуются. Внутри рамы есть деревянный ящик для хранения инструментов для гибки. Электродвигатель мощностью 3 кВт, ременная передача и редуктор. И электрический блок реле. Перед вводом в эксплуатацию данного гибочного станка необходимо залить 6 литров масла необходимой вязкости в редуктор и также подключить его к сети 380 вольт, используя узло из комплекта. Перед началом гиба арматуры давайте подготовим рабочий стол.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 Ну что ж, друзья, на сегодня у нас все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!